Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера. И сегодня мы будем с вами готовиться к Новому году. И делать елку в скандинавском стиле из палок. Нам понадобятся вот такие палки. В выходной я пошла в лес и собрала вот такие палочки разной длины. Если вы будете тоже собирать такие палки, то не старайтесь выбрать прям такие прямые, ровные. Подойдут всякие и вот такие сучками будут смотреться даже интересней. Я их принесла домой, и не спрашивайте, как на меня смотрели соседи в лифте, но что не сделаешь для такой красоты. Еще нам понадобится вот такая джутовая веревка, ее можно купить в любом строительном магазине. С помощью этой веревки мы свяжем палочки, чтобы у нас получилась такая стилизованная елка. И потом повесим ее на стену. Начинаем раскладывать палочки от самой короткой к самой длинной чтобы у нас получился такой стилизованный треугольник. Берем веревочку и связываем палочки между собой на расстоянии 15-20 сантиметров, к самой верхней палочке нам нужно прикрепить петельку в середину собственно на которой мы будем вешать елку вот такая красивая елочка у меня получилась остается теперь ее только украсить украсим нашу елочку гирляндой у меня вот такая 5-метровая на батарейках Классно, что у палок много сучков, на них можно повесить игрушки. Но если сучков не так много, то можно вешать прямо на гирлянды. Либо нужно развязывать каждую веревочку и завязывать вокруг палочки. вот такая сканди елочка из палочек у нас получилась Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Я желаю вам всего самого хорошего в новом наступающем году. И до встречи в следующих видео. Всем пока!